Всем привет дорогие друзья, с вами Санка сегодня у нас короткое видео будет посвящено тому, как можно на кристалликс установить звуки, если у вас они отсутствуют. Вы должны зайти на папку application data и папку кристалликс, вот где она находится и рядом будет папка Minecraft. Заходим сюда, вот она. И в принципе все что нам остается это нужно папку assets, можно его взять скопировать и просто вставить сюда. У вас будет э, выбор с «да» или «да» для всех. Вот выбирайте сразу «да» для всех. И вы можете перекопировать все звуки из обычного Майнкрафта на кристалликс, и тем самым звуки появятся у вас в игре. Это большой плюс, поэтому пользуйтесь, ребята. Это я делал видео для новичков, чтобы они хотя бы знали, как это делается. А если вы даже не знаете, как попасть на эту папку, просто зайдите на сам кристалликс э, пакеты ресурсов, нажмете э, Ну, папка для пакетов ресурсов там. И все, ребята, и вы попадете в эту папку, нажимаете назад и все. Ну, это так себе, банально. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Санг, Оценивайте, комментируйте. Всем пока!